Создателем Новорусалимского монастыря является патриарх Никон, годы жизни 1605-1681 год. Это одна из самых ярких фигур русской истории. Летом 1605 года у крестьян Мины и Марии в селе Вельманова Нижегородской губернии, родился мальчик Никита. Мать его вскоре умерла, и отец женился на женщине, которая стала ребенку злой мачехой. Однажды она чуть не сожгла Никиту в печи, куда мальчик залез погреться и уснул. Его случайно спасла его бабушка, услышав его крики. Она открыла заслонку и разбросала дрова. В 12 лет Никита убежал в монастырь, близ Нижнего Новгорода, где стал послушником. Как-то раз Никита со сверстниками попал в дом гадателя Татарина. Тот в сильном волнении объявил ему «Будешь государь великий, царство российскому». Юноши лишь рассмеялись в ответ. Никон возглавлял русскую церковь 6 лет, основал три монастыря. Завершающим стало создание русской Палестины и Русалимского монастыря. Скид же был задуман Никоном, как уединенное жилье вблизи от заживленного строительства этого самого монастыря. Он был выстроен в 1658 году под руководством архитектора Аверкея Макеева, по подобию жилых башен на Святой горе Афон. Этот скид, получивший название Богоявленского или Богоявленской пустыни, занял свое место в парке копии Гефманского сада на территории Нового Иерусалима, созданного Патриархом. Первоначально пустынь стоял на острове, который с одной стороны огибал река Истра, а с другой соединенный с нею подковообразный канал. Остатки этого водоема прослеживаются и сейчас, в виде рва, заполняемого водой во время весеннего паводка. Возведение пустыни началось, по-видимому, в 1657 году. Первоначально это были двухэтажные палаты, которым с востока примыкала четырехстолповая церковь. Но в 1662 году патриарх Никон перестраивает пустынь, превратив ее в столб каменный от четырех апартаментов. Пристраивает церкви четырехугольное здание в виде столба с винтовой каменной лестницей. Несмотря на заверения историков, что это бедно украшенный скид по сравнению с Новорусалимским монастырем, он является самым красивым и большим по сравнению со всеми существующими пустынями. На крыше находится гульбище, выложенное могильными плитами, привезенное во время стройки неизвестно с какого кладбища. Некоторые из них датируются XIV веком. На всех картинах и гравюрах XIX века скит изображен с двумя этажами, огороженный поперинтур перилами и пристройкой сбоку для входа. В 1930-е годы эти перила пропадают. Снизу виднелись закопанные окна. У пристройки в виде столба также виднелись окна. Со стороны реки пустынь также имела вход. Он вел как раз на эту винтовую лестницу, которая вела к апартаменту. Лестница была узкая, с низкими потолками и широкими ступенями. Возможно, патриарх испытывал значительные неудобства при своем росте и габаритах при подъеме в летнюю келью на крышу здания. К слову сказать, что она тоже была неудобная. Пришлось выдалбывать в стене проемы для головы и ног патриарха. В середине 19 века появляется на крыше труба от печи. Потом исчезает. В 1830 году Новороссалимский монастырь посещает Михаил Юрьевич Лермонтов и пишет стихотворение с пометкой «Написано на стенных пустыне, жилище Никона». Ну и самое главное чудо, которое произошло с этим зданием, что оно в конце 20 века стало на один этаж больше. Открылись первые этажи здания. Открылись проходы к дверям в боковую пристройку. но ну и появились ненужные двери на втором этаже здания. Возможно, здание откопали из-за того, что раньше существовала легенда, что между монастырем и скитом существует подземный ход.